Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для Водолеев на вторую половину сентября две тысячи двадцать первого года. Под колодой, под колодой карта императора. Ну что ж, замечательная карта. Карта представляет старший аркан Овна. Эта карта старший аркан представляет знак зодиака Овнов. Вот так. вторых это карта контроля. Вот э, когда она нам выпадает, как совет эта карта, она говорит, что надо взять контроль над своей жизнью, надо взять контроль над ситуацией. А еще эта карта представляет человека, у которого есть вот этот вот контроль, есть эта власть, сила какая-то. Это может быть человек, занимающий какой-то пост, или, может быть, занимающийся политикой. Или может быть это карта отца или дедушки, но такого, знаете, мудрого человека, человека постарше, который всегда может помочь или советом, или может быть практическим каким-то делом. Давайте посмотрим, как как эта карта проиграется с основным раскладом. Тема, тема двух последних недель сентября для водолеев у нас карта иерофанта. Предпоследняя неделя. Шестерка мечей, колесо фортуны, рыцарь мечей и королева мечей. И последняя неделя сентября для вас двойка пентаклей, верховная жрица, карта суда и справедливости и двойка кубков. Ну что ж, карты у нас замечательные. Тема, тема карта Ирафанта. Старший аркан представляет знак зодиака Тельцов, в первую очередь. Карта... Э такая религиозная, может быть, кто-то серьезно занимается, или духовная, какими-то духовными практиками или религиозными практиками. Это еще карта учителя, может быть, какого-то гуру. То есть, если вы занимаетесь какими-то духовными практиками, у вас есть учитель. Или вы хотите пойти учиться сами, или преподавать, быть учителем. Может это не касаться каких-то духовных практик. Просто вы пойдете преподавать, например, в университет куда-то, или на какие-то курсы повышения квалификации вы пойдете, или учиться, или преподавать. А еще эта карта знаете, таких человеческих законов, не, не юридические. Юридически у вас тоже есть карта суда и справедливости. Тут больше такая то, во что мы верим. Это законы нашего общества, законы... Э Место, где вы живете, то, во что вы верите, то, то как вас воспитали, вот эти вот моральные устои какие-то, вот, им надо следовать вот, по этой карте. А еще карта говорит о каком-то обряде, может быть, для кого-то это обряд венчания, обряд крещения, может быть, обряд обручения, так что у каждого по-своему. Вот какие замечательные карты для водолеев. Шестерка мечей и карта колесо фортуны. Ну, давайте начнем с шестерки мечей. Это карта, когда мы э, отплываем. Наша лодочка отплывает вот от этого берега. И на этом берегу мы оставляем все свои... Невзгоды какие-то, все то, что уже все эмоции, которые уже отслужили себя, весь негатив, все остается на этом берегу, и мы переплываем вот эту реку жизни, стремясь на другой берег, берег счастья, там мы будем счастливы. Что это? Это для кого-то кто-то, может быть, оставил прежнюю работу, где уже вы не получаете никакого ни морального удовлетворения, ни финансового, и стремитесь к тому к другому берегу, вас уже ждет, может быть, какая-то другая хорошая работа. Кто-то переезжает, переезжает с одного места на, в другое, на лучшее. Кто-то, может быть, даже переезжает к, к какому-то водоему, к реке, к морю, может быть, к озеру. Будете жить на берегу озера, недалеко от озера. А Кто-то уходит из отношений, то есть пересекает вот эту вот реку жизни, эти отношения остались на этом берегу, и я построю новые, намного лучшее, где я буду счастлив или счастлива на другом берегу. Ну что еще тут может быть? Самое главное, вы знаете, во время вот этой вот переходы этого от одного берега переплывая, не, когда вы переплываете от одного берега в другой, избавиться вот от этих шести мечей. Шесть мечей это символ негативного мышления. Вот их надо утопить, чтобы когда вы прибыли на другой берег, берег счастья, то вы без багажа, вот. Она и так, в общем-то, много с собой не взяла на эту лодочку, но вот этот э, багаж негативного мышления нужно утопить во время путешествия. И на самом деле на том берегу вас все-таки ждет счастье, потому что карта колесо фортуны – это удача какая-то. Может быть, вам кто-то помог удача, потому что ей помогает вот этот лодочник, он помогает перевести ее на другой берег. Может быть, кто-то помог, мы и говорили про карту... Э, императора, потому что император может помочь связями, знакомствами, либо своей властью какой-то, либо просто хорошим советом, а кому-то просто деньгами, поэтому, может быть, кто-то помог вам вот этот переход сделать, кто-то, и вообще вот это вот, может быть, на вашей стороне была удача, потому что не всегда есть возможность оставить все и вам, вам просто вот повезло как-то, может быть, повезло найти другую работу, повезло уйти из этих отношений, потому что есть куда уйти, ну что-то такое, и вообще весь период для вас этот, не только вот эта неделя, весь период, это старший аркан, это более длительный период охватывается старшими арканами, для вас это будет очень удачный периодом. Что еще у нас? Рыцарь мечей и Королева мечей. Ну, Королева мечей для женщин это может быть вы, для мужчин Рыцарь мечей это вы, это мужчина, и женщина, элемента воздуха, как и вы. Это весы, близнецы, простите, весы, близнецы, водолеи. Но карта Рыцаря мечей это карта призыв, это вообще Рыцарь это движение вперед. Тут такое, знаете, очень активное движение, даже подхлестывает вас эта карта вперед. Вперед из песни. Вперед, ничего не бойся. Реализовывай все свои амбиции. Если твоя амбиция была вот как бы уйти с этой работы и найти намного лучше, и то делай это. Не останавливайся. Вот это вот продвижение вперед по этой карте. А королева мечей, если это не вас описывает, то это может быть не женщина, элемента воздуха, то это может быть профессия. У это может быть адвокат, это может быть специалист в какой-то области. Люди, которые интеллектуальны или занимаются интеллектуальной деятельностью. Потому что королева мечей, она не очень эмоциональна. Она не любит показывать свои эмоции, потому что она работает мозгами. Это еще может быть человек, который работает именно с острыми предметами. Это может быть дантист, может быть человек женщина-хирург или аэстетолог, который делает уколы красоты или что-то такое вот. в этом плане следующая, последняя неделя сентября и у вас двойка Пентакли и Верховная Жрица Двойка пентаклей – это когда мы жонглируем деньгами, то есть когда у нас состал конец месяца, естественно, последняя неделя сентября, ну и с практической точки зрения часто у нас бывает не хватает денег, до конца месяца мы ждем зарплаты, и вот это вот жонглирование, это купить, не купить, как, с какого счета на какой перевести, чтобы не наделать дыр, чтобы не было никаких как бы недостатков, в средствах но он опытный жонглер вот этот вот на карте так и вы опытный жонглер я думаю это не первый раз у вас происходит поэтому совсем справитесь вот. замечательно а еще вы знаете вот по этой карте мы взвешиваемся за и против то есть делаем такой, такой анализ внутренний, взвешиваем, говорим себе «да, да, да, это, вот это мне нравится, это нет, это позитивно, а это вот негативно» вот такое вот взвешивание. А что вы взвешиваете? Каждого свое. У вас тут же рядышком карта Верховной Жрицы, которая говорит «не торопись», вот и взвесь все, все «за» и «против», «не торопись», потому что она сидит спокойно, никуда не торопится, между двух колонн, одна черная, одна белая, мужское, женское начало и занимается, читает свою Тору, вот эту вот духовную книгу, она погружена вся в книгу и в себя, то есть она разбирается в себе, она думает, она, знаете, все эмоции, все чувства она пропускает через себя, через свое сердце, через свою душу, и если что-то ей, как бы, как у нас по-русски говорится, не лежит на душе, не лежит на сердце, есть такое выражение, я не знаю, есть ли такие выражения в каком-то другом языке, по-моему, в английском нету. Вот. Но ну, замечательно очень такое звучное. Лежит ли у вас это на душе, лежит ли это у вас на сердце? Вот это вот. И главный посыл этой карты ⁇ это доверяй своей интуиции. Вот. Поэтому, если вы что-то взвешиваете, да, понятно, что с практической точки зрения вы взвесили все за и против, но если у вас все равно душа не лежит к чему-то, так не делайте это. А если наоборот, вроде много всего негативного, но у вас лежит к этому душа, значит, через какие-то препятствия, трудности, значит, может быть, надо чего-то добиваться. Ну, а еще эта карта Верховная Жрица, это карта человека, эзотерика. Может быть, вы изучаете, вот как она, изучает Тору, может быть, вы изучаете что-то, какую-то тарологию, таро, может быть, астро, астрологию или эзотерику какую-то, или сходите к тарологу, астрологу, эзотерику. Ваши карты, последующие карты, две последние карты. Это карта суда и справедливости, двойка кубков. Замечательная карта. Полюбовно, Но вот если у вас есть какие-то суды, может быть даже до суда не дошло, у вас какой-то конфликт есть, который надо разрешить, кармическая такая справедливость, то можно полюбовно договориться, двойка чаш, это вот 50 на 50, ты мне, я тебе, давай договоримся, давай сядем, давай не будем конфликтовать, давай вот все разрешим. На этом, на карте суда и справедливости, для тех, кто на самом деле ждет каких-то решений суда, посмотрите, колесо фортуны, оно выглядит точно так же, как колесо фортуны, фортуна повернется в вашу сторону, суд примет решение в вашу пользу, или вот 50 на 50, как я сказала, но может быть, вот, скорее всего, в вашу пользу. Если судов нет, не у всех же, извините, юридические дела каждый день, это редко бывает, то это может быть вот именно кармическая справедливость. Во-первых, когда все хорошо, не надо думать о том, когда будет плохо. Надо думать о том, что я заслужил вот эту кармическая справедливость. Я заслужил, я работал или работала, я делал что-то для того, чтобы быть счастливым и довольным. И вот она вот пришла, пришла благодать вам. Так что не ждите плохого, а наоборот, довольствуйтесь хорошим. Во вторых вы можете узнать что-то. Может быть, кто-то к вам был, по отношению к вам был несправедлив. Кто-то обидел вас когда-то, что-то такое сделал нехорошее, что-то по отношению к вам. И вы можете узнать, что судьба наказала этого человека. Вот так вот, вот случилась эта кармическая справедливость. А Кто-то заслужил любовь, кстати, потому что двойка чаш – это любовь, это душевный союз. Это два человека, две души слились вместе. Это не сколько сексуальное слияние, не сколько такое любовное, чувственное, это больше такое слияние двух душ, взаимопонимание, то есть вы и вот этот человек будете понимать друг друга с полуслова. Опять-таки, это может быть начало любовных отношений, но может быть в вашей жизни появится новая подруга или, подруга, или друг, который вот так вот, как ваша вторая половинка, будет вас понимать. Может быть, вот такой очень хороший альянс с кем-то в отношении, по отношению к бизнесу, то есть в области бизнеса. Это может быть ваш бизнес-партнер какой-то. С человеком вы хорошо сработаетесь, будет у вас полное взаимопонимание. Тоже замечательно. Давайте посмотрим, что добавят к этому раскладу карты Ленорман. Ага. Карта маски. Какие карты. Чего себе. Все было так замечательно. Но помним о том, что предупрежден, вооружен. Вас предупреждаю, что рядом с вами может быть какая-то змейка. Считайте это как колесо фортуны, что вам повезло, что вы знаете. Человек нечестный, носит маску, притворяется не тем, кто он есть на самом деле. И сплетни. Вот карта птиц – это карта сплетен. И распускает сплетни. Вот так из-под вас пытаются укусить где-то. Так что имейте это в виду. Оракул мудрости для водолеев. Вот верховные силы. Вот это вот карта верховной жрицы. А какие верховные силы есть? Во-первых, надо как бы не списывать там ангелов и ангелов-хранителей и все вот то, что сверху есть. Это какая-то верховная сила. Она же посылает вам вот это вот колесо фортуны. Вот эту удачу. Так что рассчитывайте на нее. Поддержит вас. Вот это вот верховное, И вот это вот пропускайте. Это карма. Пропускайте через себя. Пропускайте, как у вас там. на себе. Верьте себе в то же время и последняя карта оракул эзотерический для водолеев ну, а для кого-то это вот кто-то застрял в страхах это восьмерка очень похожа на карту восьмерку мечей. Вы знаете, «Восьмерки мечей» – это карта говорит о том, что человек загнан в угол и не видит выхода, а выход, в общем-то, открыт. Он просто от того, что смотрит вниз, погружен полностью в свои страхи, в свои проблемы, в свои какие-то беспокойства свои, он не видит, что, в общем-то, нет безвыходных ситуаций, что проход открыт, есть куда, как идти, как выйти из этой ситуации, как двигаться вперед в будущее, так и вы откройте глаза свои, и вы увидите, что не все так как бы негативно, как вам представляется. Ну что ж, мои дорогие, это все, что у меня есть для вас на сегодня. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь, и до новых встреч. До свидания.